Алти тем лили мефута. Слажный кора, а соли songs in the language that you speak in your, in your own language, language. Ni kavol, ni je vero, ni kamu, tole ka boga od namu, ne baio.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 Yeah, high, high, high, high, high, la Один из родоначальников жанра новой хасидской музыки. Как вам пришла идея совмещать хасидские напевы с роком, джазом и другими стилями? Хороший вопрос. Мы решили добавить немного того, что нравится людям, совсем чуть-чуть, без перебора, и стали использовать современные ритмы. Это добавило хасидской музыке современное звучание, но мы сохраняем идишскую основу. Время не меняет хасидскую музыку, а хасидская музыка приспосабливается к времени. Где вы черпаете вдохновение? От сердца. Не всегда бывает легко, но зрители дают свою энергию, и она меня вдохновляет. Как мы знаем, у вас уже шестеро детей. Кто-нибудь из них пробует себя в вашем жанре? Мы все поем. Но сейчас они заняты другими делами. Кто-то учится, кто-то работает, и я желаю им удачи во всех своих делах. Ваш концерт – большой подарок для Днепропетровска. Он был посвящен Году Акель, Году Единства. Можем ли мы ждать ваш следующий концерт раньше, чем через 7 лет? Я надеюсь, что да. 7 лет – это очень долго. А я с удовольствием приеду снова. Приглашайте. Мы хотим еще раз поблагодарить Авраама Фрида, музыкантов, организаторов за этот чудесный праздник.